Итак, приветствую вас, весы! Сегодня мы посмотрим, что вас будет ожидать в мае месяце по основным сферам. Итак, входим мы в этот месяц коридора затмений, который начался еще 30 апреля и продлится до 16 мая. Вас он, по идее, должен затронуть, затронуть в том плане, что вы можете выйти с какими-то новыми возможностями из этого периода. Ну, для вас это прежде всего будет сфера, связанная с чужими финансами, кредитными деньгами, какими-то опасными ситуациями. Ну, может быть, выход из них как раз будет. Ну, посмотрим. Я, в общем-то, готовила отдельный прогноз на коридор затмений. Я оставлю на него ссылочку и при желании можете посмотреть хорошо, давайте посмотрим начало, начало мая вы еще будете ощущать на себе шлейф вот этого аспекта Венеры, Юпитера и Нептуна который еще начался в апреле и наверняка он вам принес какие-то приятные события события, эти, скорее всего были связаны либо со здоровьем, либо со сферой вашей деятельности, вашей работы особенно если это касается психологии медицины, какой-то благотворительной деятельности также это творческой музыка сюда подходит, ну что еще там художники, ну, в общем-то, что-то связано вот с, с таким э, творческим началом и благотворительностью. второго числа 2 у нас. Венера меняет знак, она из рыб переходит в ваш символический седьмой дом партнерства. И о чем это говорит? Во-первых, включается ваша сфера партнерства, в которой вы будете проявлять максимальную активность. Но активность будет какой? Более напористой. То есть, если кто-то из вас там раньше стеснялся чего-то, под эти первым познакомиться, либо проявить какую-то активность, то теперь вы станете более смелыми, у вас появится знаете, напор, желание, энергия. Брать на себя ответственность, брать на себя право подойти первым, брать на себя право что-то решать в отношениях. Ну, в общем-то, принимать такую доминирующую позицию. Далее, с 3 по 9 будет последний шанс последний, ну, можно сказать из с первого ну, хорошо, пусть будет с, э, с первого числа по девятое ну, особенно ярче проиграется с третьего по девятое, будет последний шанс в этом месяце иметь возможность заключить какие-то взаимовыгодные контракты, соглашения то есть куда-то перейти, куда-то пойти, ну, в общем-то э, будет, будут как никогда легко работать ваши ручки, ваш язычок то есть будет легко договориться и что-то сделать вот теперь с 10 числа с 10 меркурий становится ретроградным в близнецах поскольку Меркурия будет находиться в воздушном знаке, но и вы слишком зависите от, от, от Меркурия тоже, от этого зависит скорость вашего мышления, то, конечно же, вы можете немножечко страдать в этом плане, до тех пор, пока он будет ретроградным, поскольку, возможно, какие-то изменения в информации, нестыковки, ну, все, что вот связано будет с договоренностями, и в вашем случае это еще получается девятый дом, то есть это логистика, все, что связано с иностранными компаниями, и в принципе просто иностранцами, то вот здесь могут быть какие-то изменения, либо возвраты к прошлому. Ну, если, например, говорить об отношениях, то могут быть возвраты к отношениям из прошлого, кто-то может там вернуться с кем-то, нужно будет что-то доработать, доделать. Но вот новое, новое лучше в этот период не строить до 3 июня. Иначе потом придется что-то переделывать, либо оборвутся все связи и возможности по этой теме. Теперь еще. Так, здесь Юпитер. Юпитер переходит в ваш седьмой дом. Да, всю веру на седьмой дом. И он здесь пробудет достаточно долго. Я не помню точно, потом процессы буду рассказывать, сколько. Но могу сказать, что здесь Юпитер в гостях у Марса, а в соединении эти две планеты работают как, знаете, усиление собственной физической активности. Вот так вот. Также желание брать контроль над ситуацией, управлять, то есть, ну, буквально вот станете более такими боевыми и пробивными именно во взаимоотношениях со своим партнером. Причем действовать будете очень активно и брать на себя всю ответственность за развитие, может быть, этих отношений. И все, что вы будете делать в течение этого времени, вы будете ну, смело верить в свою победу, во все, что вы делаете. Еще очень важный аспект, на который бы хотелось обратить внимание, это закрытие, конечно же, нашего коридора, которое будет 16 числа, ну, 15 вы уже можете ощутить на себе его действия, ну, понаблюдайте за собой, ну, дай Бог, чтобы это вас как-то коснулось благоприятным с благоприятной стороны ну вот какая-то небольшая может быть неудовлетворенность, нервотность она может наблюдаться постарайтесь в эти дни не принимать никаких важных решений ну вот по ретроградному Меркурию знаете, вот как будто бы что-то прошлое может быть закрыться, вот это вот здесь скопление какая-то тема из прошлого и причем такое, которое находится где-то далеко теперь с сейчас скажу с какого с 12 по 17 да правильно 12 по 17 вот интересный аспект Марс будет находиться в гостях у рыб в соединении с Меркурием, с их управителем. Смотрите, Марс это энергия активности, и в рыбах она тонет. То есть, что энергия она идет, какая подспудная, идет, как будто бы из-под воды. То есть это время, когда могут активизироваться различные там какие-то недоброжелатели, мошенники, возможны конфликтные ситуации. Но Для вас это сфера шестого дома, поэтому смотрите, возможно опасности или какие-то заболевания, связанные с лимфатической системой, застой жидкости, нервная система тут 100% может быть задействована. Ну, хорошо для тех, кто занят в сфере, связанной с психологией. То есть, ну, тут для вас, наоборот, хорошо, поскольку он усиливает интуицию. Это дни хорошие для работы. Ну, вот так. Ну, для, для здоровья не очень, а вот для работы, особенно только вот медицина, психология, то для вас как раз наоборот, хорошо, наоборот. Теперь. С 21 по двадцать 24, значит, Венера будет исполнять какие-то такие интересные штуки в вашей зоне партнерства. От страсти до, полной, до полного разрыва во взаимоотношениях. Ну, смотрите, как, как вы будете действовать хотите риску? рискнуть рискуйте но ну, помните что новые отношения в этот период ну, долговременные вряд ли могут появиться разве что работа со старыми может принести какую-то пользу выгоду ну не знаю что вы этом хотите получить хорошо с 25 числа и до 29 у нас Марс ну, войдет, во-первых, в Овен и будет идти на соединение с Юпитером. Вот этих вот несколько дней они тоже очень важны. Здесь Марс уже переходит в свой знак, в Овен и находится в соединении с Юпитером. То есть, если в рыбах эта энергия, знаете, такая скрытая, такая, знаете, подлинная, что ли, то в Овне она уже действует с таким открытым забралом. То есть, уже Хочется пробиваться вперед, бороться, идти, отстаивать что-то свое. Ну вот для вас это тема работы, когда вы можете добиться каких-то очень серьезных результатов, не побояться рискнуть, Ну, короче, подходит для работы. С 28 мая Венера переходит из Овна уже в ваш седьмой символический партнерский дом. Ну и поскольку тут у нас уже Венера на своем месте, она такая себе гармоничная, она такая чувствительная, нет, чувственная. Она любит комфорт, любит уют, она такая гурманка, любит расслабиться, получить приятное удовольствие. То здесь уже можно говорить о том, что на этом периоде у вас есть шанс постречаться именно с такими людьми и настроить с ними очень приятные взаимоотношения. А 30 числа у нас состоится новолуние в близнецах. То есть время загадывать желания и получать приятные впечатления, чего я вам желаю в этом месяце. Пожалуйста, ставьте ваши лайки, подписывайтесь и до встречи в следующем периоде.